Уважаемые пользователи, Век роста проводит просто умопомрачительную акцию по новым комплектам, Кобма, Бомба и Комбо-Бомба. На что вам следует обратить внимание. Первое на тариф. Вы можете выбрать либо директор на год, либо лидер на 100 дней. Второе. Какой рекрутинговый инструмент вы хотите. Сайт Воронку или сайт Бот Федор. Если сайт Воронку, это комплекты Комбо и Комбо-Бомба. Если сайт Бот Федор. Это комплекты «Бомба» и «Комбо-бомба». Как вы поняли, именно в комплекте «Комбо-бомба» есть два рекрутинговых инструмента – сайт «Воронка» и сайт «Бот Федор». Третье – тренинг по настройке рекламы Google и тренинг по настройке рекламы Google именно для сайт «Бота Федор». Как видите, все просто. Всего лишь за 25% от цены вы обеспечите себя и свою команду всем необходимым для стремительного движения вперед. Уважаемые пользователи, внимательно посмотрите супер-антикризисное предложение «Все в одном» и выберите тот комплект, что подходит именно вам. Ссылка будет под видео.